Имеет ли право охрана магазина проверять ваши личные вещи? Значит будем стоять здесь до вечера, пока не покажете сумку. Что же делать в этой ситуации? Привет, друзья! Спасибо всем, кто отозвался на мою просьбу и отреагировал на мой пост в фейсбуке. Благодаря вам я смог понять, что у вас есть желание узнавать что-то новое и получать практические советы, касательно тех или иных проблем. Думаю, что общими усилиями мы сможем создать действительно интересный и полезный канал, главной идеей которого есть прямой диалог между вами и мной. Пока, конечно, по средствам YouTube. В дальнейшем, если ваш интерес не пропадет, я думаю, мы в тестовом режиме, Попробуем организовать что-то вроде встреч с беседами на волнующие вас темы. Ну и конечно для того, чтобы наше с вами провождения было не только познавательным, а еще и полезным, периодически будем разыгрывать сертификаты на бесплатные консультации, а также сертификаты на скидки при предоставлении правовой помощи мной, или моими коллегами, партнерами, с которыми мы с вами обязательно познакомимся, но немного позже. Напоминаю о том, что темы для наших с вами встреч мы будем определять вместе с вами. Поэтому пишите их в комментариях или в сообщениях. Ну и поехали! Начать наш с вами первый разговор я бы хотел с темы, которая может коснуться точно каждого из нас. Имеет ли право охрана магазина проверять ваши личные вещи? Пожалуй, каждому из нас знакома ситуация, когда на выходе из магазина или же торгового центра мы слышали сигнал магазинных турникетов после которого, сломя голову, к нам несся один, а порой даже несколько охранников. Далее, как правило, происходила очень неприятная ситуация. Иногда она заканчивалась конфликтом. В лучшем случае это испорченное настроение. В худшем случае это полноценное разбирательство со всеми вытекающими последствиями. Поскольку наш с вами канал является в большой степени познавательным, а не юридическим, я не буду сейчас рассказывать вам все наше законодательство, грузить вас непонятными терминами, понятиями. А сразу скажу – нет, не имеет. Охрана имеет право на два варианта развития событий. Первый вариант – Попросить вас добровольно показать ваши личные вещи. Например, содержание вашей сумки. В этом случае вы можете либо согласиться и показать свою сумку, либо отказаться, принудительно заставить вас показать свои личные вещи, либо самостоятельно вытряхивать сумку, охрана права не имеет. В этом случае они имеют право воспользоваться вторым вариантом а именно вызвать работников полиции, которые могут осмотреть ваши личные вещи, но только при наличии обоснованных подозрений и только в предусмотренном законном порядке со составлением протокола осмотра и тому подобное. Причем хочу отметить, что полицию, в принципе, могут вызывать не только охранники. Вы тоже можете вызвать полицию, в случае, если, например, вы отказываетесь показать свои личные вещи, а охрана говорит что-то типа, значит будем стоять здесь до вечера, пока не покажете сумку, я никуда не спешу. В таком случае ускорить процесс поможет телефонный звонок на линию 102 и с заявлением о том, что вас противозаконно удерживают в таком-то магазине. Что же делать в этой ситуации? Вариант действий зависит только от вас, вашего настроения и, скорее всего, от того, как вас попросили показать содержимое вашей сумки. Скажу, как поступил бы я. Если случилось так, что магазинный турникет запищал и охрана спокойно и очень-очень вежливо, Попросила показать содержимое моей сумки, я бы скорее всего его показал, дабы не тратить свое время и нервы, зная при этом, что ничего противозаконного я не совершил. Но если бы охрана при звуке магазинного турникета подбежала и начала хватать меня за руки, кричать и что-то от меня требовать, все, что я бы смог им показать, это кодекс об административных правонарушениях и их должностную инструкцию, где четко написано, что они охрана, а не работники полиции или СБУ. При этом, поскольку по роду моей деятельности мне приходится часто общаться с разными представителями правоохранительных органов, это и СБУ, и ДБР, и НАБУ. Охрана супермаркетов ведет себя наиболее пафосно. Особенно, когда речь идет об их действиях после фразы «Охрана! Отмена!». Так вальяжно не ходят даже по красной дорожке в Каннах. Может мы просто чего-то не знаем? Может это и есть масоны? Давайте обсудим это в комментариях. В общем, как действовать – выбор за вами. И я надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи сделать этот выбор вам будет намного проще. Ведь, как говорят, предупрежден, значит вооружен. Если у вас есть вопросы по данной теме, оставляйте их в комментариях. Очень жду ваших отзывов касательно формата нашего с вами сегодняшнего диалога. Аргументированная критика – в цензурной форме. Приветствуется. Ну и хочу обратиться ко всем представителям этой нелегкой профессии охранника, которые сейчас нас смотрят. Мы уважаем ваш труд. Единственное, будьте добрее, улыбнитесь нам. И мы обязательно улыбнемся вам в ответ. Ну все, пока. Берегите себя.